А сейчас у нас есть возможность поговорить с заместителем главы Украинской партии «Держава» Александром Семченко. Александр Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как Ваша партия сейчас оценивает действия украинского руководства и каких шагов ждете от главы государства? Ну, от имени партии я говорить не могу, потому что э, как-то не ну, собирают органы личное мнение. Партии, да. А Мое личное э, мнение. Ну, Владимир Зеленский сам виноват в том, что произошло. Э, он обещал мир, но он ничего не сделал для того, чтобы был мир. Более того, вот, сделал все для эскалации конфликта, эскалации войны. Дол, собственно, себя вел не совсем адекватно. И после того, как уже начались события вот 24, э, 24, мая, знаете, о, 24 февраля, знаете, в чем вот проявилась неадекватность? В том даже, что говоря о войне, Владимир Зеленский войну до сих пор не объявил. Я просто хочу остановиться на каких-то юридических нюансах. Вот То, что произошло 24 числа в Верховной Раде, это голосование за, за военное положение. Но военное положение и состояние войны – это разные юридические термины, они в разных пунктах конституции записаны. И вот войну он до сих пор не объявил. Это тоже неадекватно. Скричать о войне и не объявить войну. Говорить о переговорах, вот вчера он говорил о переговорах, и до сих пор переговоры не начались. То дорогу, дорогу найти не могут, то считают нецелесообразным начинать вечером. То есть я не знаю, на чем переговоры или нет. Они рассчитывали, видимо, второй раз взять оперативную паузу, ну, сыграть вот как Порошенко в свое время сыграл в 2015 году, взял оперативную паузу, собрался с силами. Но вот сейчас, видимо, Россия немножко поменялась и уже перестала играть в эту игру. Вадим Зеленский неадекватен, он неадекватен в принятии решений. И есть у меня еще сомнения, но я высказывал у себя там в роликах, обосновал, на чем они основываются, что Вадим Зеленский даже не в Тивере находится. Но это уже другая история. Александр как вы думаете, есть ли возможность сейчас законодателям Украины повлиять на политику Зеленского? В целом, все-таки, потому что ситуация складывается очень непросто для украинской государственности сейчас. И, как мне кажется, украинским политикам нужно принимать какие-то экстренные меры. Нет? Как бы вам так не кажется? Они принимают экстренные меры, предпринимают экстренные меры. Вот один из соратников Владимира Зеленского находится в Закарпатье. Его вчера буквально там сняли люди. Другой, это речь о Тищенко, другой соратник Владимира Зеленского, находится в Вене. Он вчера прям выложили фотографию, там, митинг в поддержку Украины, в том числе и Патураев присутствует. Это да, Тот, который кричал, там, «Людожер Сталин» и так далее, вот прям с трибуны Верховной Рады надрывался, бедники. Вот теперь в Вене. А вообще, а, говорить о том, что Верховная Рада, нынешний состав Верховной Рады как-то а, изменит, сделает политику Зеленского а, более миролюбивой, так это неправда. Эти, а, там еще больше ястребы, чем Владимир Зеленский. Когда они обсуждали вот накануне а, событий 24 числа, по моему 23-го это происходило, голосовали за чрезвычайное положение. Они выступали против любых переговоров. Против любых переговоров. Что с Донецком, что с Луганском, но ну, это традиционно. Что с Россией? Говорили, что не о чем говорить. Поэтому вот с этой Верховной Радой э, мирного пути нет. Они два года доказали, что мирного пути с ними быть не может. И с Владимиром Зеленским тоже. Ну, два, почти три года трудился для того, чтобы доказать, что с ним о мире можно говорить, но договоренности не выполняются, точнее, ну давайте немножко вернемся назад. Может быть, сейчас это уже что называется пить поздно боржоми, но тем не менее, как вы думаете, почему все-таки у политического истеблишмента, так скажем, Украины, не нашлось мудрости сделать, например, так выполнить хотя бы ну в процентов 80 uh, минские соглашения, uh, и, не знаю, отгородить uh, ДНР, ЛНР uh, колючей проволокой uh, и строить прекрасную Украину. Как это, например, Кипр разделен на две а, части, а, ничего, а, люди а, работают. А, а, а, почему за 8 а, лет прекрасной а, а, Украины не получилось? Свободной, общающейся с, а, с Западом, на ты, а, деньгами снабжающейся Западом, оружием там, и всем остальным. Почему так не произошло? Давайте так, Городить Донецк и Луганск колючей проволокой – это не Минские соглашение. Минские соглашения – это интеграция Донецка и Луганска в Украину. 13-й пункт выполнили, последний там, и все. Они интегрированы и включены в Украину. Да, с особыми, там, особыми так скажем, привилегиями и полномочиями, но это в составе Украины. Это не колючая проволока. Колючая проволока – это совершенно другая история. Вот эту как бы, историю пытались реализовать, но при этом под, подгаживая, подстреливая. Эта подлость проявлялась буквально во все место. Хотя, конечно, у нас в Украине принято говорить, что это было ответная а что на самом деле все провоцировали российско которые найманцы из Донецка и из Луганска. Не было заинтересованности у партнеров. Давайте рассматривать эту ситуацию чуть шире. Не как конфликт на Донбассе и не как конфликт между Украиной и Россией. А как конфликт между Америкой и Россией? И вот то, что сейчас происходит, это горячая стадия, но еще не совсем горячая, потому что не, но горячая стадия американо-российской войны. Да, воюют здесь украинцы. Ну так это не первая война, где воюют наемники или люди из страны, у которых вообще нет интереса в этой войне. Просто вот так сманипулировали, просто купили элиты. Ну, была же информация по поводу офшора Владимира Зеленского. Буквально накануне появилась, кстати, никто что-то из украинских журналистов этого не заметил, Но хотя бы опровергли, как-то обсудили, опровергли информацию о счете Владимира Зеленского в Костарите на немного много ни мало миллиард 200 миллионов долларов честный президент, который не ворует. Ну, просто заработал там, знаете, на корпоративах, бегал. И вот за эти деньги, на самом деле, их и держат. Не только у Зеленского, у Зеленского есть офшорная счета. Их за эти деньги и держат. Э, потому что, ну, во-первых, им их эти деньги дали, дали возможность украсть, заработать, там, выплатили, может быть, какие-то премии от фондов. А, а во-вторых, они сейчас, эти деньги находятся в тех юрисдикциях, и в любой момент эти юрисдикции, находящиеся под контролем США, Великобритании, могут быть помножены на ноль. Ну, увидите видите, то, что происходит там по отношению к вашим олигархам, угрозы там, Джонсона и так далее, что мы конфискуем ваше имущество, ваши деньги и так далее. Ну, тоже то, что Украина было у народа России. Вот они вывезли туда, на Запад. А теперь Запад показал, что нет смысла возить на Запад. Это хорошо, на самом деле. В следующий раз воровать, если и будут, то будут вкладывать хотя бы на своей родной земле, на пользу своему собственному народу. Да, Александр Ильич, вы, наверное, не совсем я корректно выразился. Да, безусловно, Минские соглашения, это была такая интеграция. Но я даже это я просто два варианта немножечко их соединил вместе. Если не, не выполнять Минские соглашения, то тогда вот так вот жестко. искать, да, вот мы отдельно, и мы сделаем прекрасно, а вы там как хотите. Но, действительно, это такой философский вопрос. Тем не менее, если вернуться к текущим реалиям, есть ли такой шанс, что все-таки Зеленский соберется с Уйдет идет в отставку и объявит а, какие-то новые выборы или какие-то политические шаги предпримет для того, чтобы а, изменить ситуацию? Ну, отход, уход Зеленского в отставку, на самом деле, ничего не решает. Потому что вместо Зеленского в конституции президентом, исполняющим обязанности президента становится Стефанчук. Это еще более отбитое животное. Еще более радикальный и ясный, чем Зеленский. И, ну, вопрос, кого там изберут. Но если Зеленский уйдет в отставку добровольно, то он не сможет баллотироваться в президента на второй срок по закону. И изберут, ну вот на этой на волне этой истерии. И плюс, если выборы будут проходить вот под Ну, во-первых, выборы вообще невозможны, потому что у нас военное положение. По Конституции в состоянии военного положения или чрезвычайного положения нельзя проводить выборы. А, вот, это, это тоже проблема. Да? А во-вторых, если предположить, что будут выборы, я скажу вот так, вот сейчас на волне этой истерии э, изберут Порошенко. Ну и что лучше? Ну те же яйца, только вид сбоку. Вообще никаких э, вариантов вот, проводить эти выборы. И надеяться на что? то, что выборы изменят политику, э, политику направления, Не потому, что население Украины не хочет этого. Потому что население запугали, населению вдолбили в голову, что и голос ничего не решает. Вот на прошлых парламентских выборах явка была меньше половины. Это самая маленькая явка для Украины была, 47%. Так мало на выборы в Украине, на всеукраинстве еще никогда не приходило. Приходило там 60%, там, 61%, там, 64%, там, 59%. Такое. Сейчас пришло, вот пришло 47%. А большинство вообще не видело среди этих евроинтеграторов, за кого же голосовать. Ну и вот сейчас, если будут проходить выборы, сейчас накачали, просто прокачали народ до безумия. Сейчас все, ну вот так смотришь люди людей, считаешь, ну понятно, есть не поддающиеся этой пропаганде, но очень многие поддающиеся, даже из тех, которые 8 лет держались, а вот сейчас вот их сломали. Они все равно, там, что-то отдавать нашим героям, придам там бутылку под зажигательную смесь, давайте еще что-то такое. Но когда задаешь вопрос, ребята, а вы вот за кого воевать, то Подоляк, э, -э, советник Офиса Президента, он же четко заявил, что цель Путина э, – смена политического руководства Украины и убийство личного Владимира Зеленского. Это вот оказывается против, э, против Зеленского все задумано, лично против Зеленского. И э, долг народа Украины – защитить Зеленского. Вот люди должны гибнуть за, за Зеленского. Они не готовы гибнуть вот сейчас по Крыму, я не понимаю, не понимаю. То ли не понимают, то ли спрашиваю, за что воюют? Ну вот за что вот конкретно? За украинскую мову? А какая проблема с украинской мовой? Ну вот Крым, например. В Крыму сколько? Три государственных языка. Русский, украинский и крымско-татарский. И если человек обратится на украинском языке, в Крыму, насколько я знаю, в государственные органы, мы обязан ответить на украинском языке. И письменно, и устно. Это есть. Школы, да в том же Крыму, по желанию родителей учить на крымско-татарском, учить на русском. Если соберется класс из желающих родителей. Вообще не проблема. Вот что? Что? Потерять и газ по 10 гривен, и он будет как Крыму по полторы гривны, даже меньше, чем по полторы гривны. Ну вот, может быть, так это само. Я э, вот, не понимаю этого, но, возможно, у меня просто неправильные мозги. И, возможно, я еще слишком мало повторял слова украинского гимна, члены мэр Украина. И, возможно, у меня слишком мало желтого покрытных пропаривщик. Надо больше купить. Александр Анатольевич, ну, вы действительно правы. Сейчас население оболванивают, закачивают эту информацию, что якобы мы стреляем по мирным жителям, городам. И все такое. И поэтому в этом смысле, конечно, та дезинформация, которая сейчас идет с украинских каналов, сайтов и все остальное, это какой-то кошмар. Там ни слова, правды, практически нет, все перевернуто, перевернуто с ног на голову ну, и так далее. Спасибо, Александр Анатольевич. Ну, посмотрите с нами. Еще... На связи Смотрим, был бухали. заместитель да. главы украинской партии Держава Александр Семченко.